Всем привет, друзья! Это Илья Рахманин. Сегодня у нас выпал снег. Едем, работаем. Сейчас почистим машинку и на заказ. Очень решил записать инструкцию по использованию автолыжки. Поехали на объект. Включаем гражданку. Прибавляем оборот идем рассказывать. А что, вот поворот корзины двигается? Ага. Сюда. Воды. Поднимаем. Сегодня у нас монтаж рекламы. Сейчас я сюда вот тренировщик добавлюсь. И дальше. В общем, всегда стараюсь управлять сам. Но есть опытный монтажник, который управление берут на себя и управляет прям с корзины. Смотрим. Сегодня в аварии сотни монтажинга Итак, друзья, краткую видеоинструкцию по управлению вышкой я вам показал. Примерно за полтора часа они справились с своей задачей, натянули баня, а мы работаем дальше. Если вам понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Для заказа автовышки в описании будет ссылочка. Заходим на сайт, заказываем, звоним. Работаем в Самарии области. Всем удачи!